Здравствуйте, дорогие друзья! С вами передача «Фокус на человека». Тема нашей сегодняшней встречи — воля. Емкое русское слово, в котором и свобода, и возможность что-то делать — это одновременно еще сложная психическая функция. И об этом мы говорить сегодня будем с нашим гостем, профессором, доктором психологических наук Александром Октябриновичем Прохоровым. Здравствуйте, Александр Октябринович. Приветствую вас. да. Итак, тема нашей сегодняшней передачи – воля. Uh -huh. Вот такое немодное, я бы даже сказала, на сегодня слово. Вот не замечали, что вот оно сейчас как-то не звучит особо? <как> С вами я абсолютно согласен. Uh -huh. Дело в том, что волей занимались, вообще исследовали в нашей стране, например, это где-то 50 60-е годы. Очень много было исследований, посвященных воле. Была Рязанская школа воли. Такой профессор был Владимир Селиванов. Чрезвычайно интересный человек. Я вот был с ним знаком. Я был молодой психолог. И вот был в Рязани, и не только на конференциях с ним общался. Удивительно, он все объяснял через волю. Надо сказать, что это все звучало очень убедительно. Потом исследования были в Санкт-Петербурге, тогда Ленинграде. Был такой профессор Пуни Аксентий Цезаревич. Да, он работал в Институте физкультуры петербургской. Ну, ГДАИВК назывался. Вот. Ну, а сейчас как-то-то, знаете, все это дело ушло. И даже непонятно почему. Ну, вообще понятно почему. И вот у нас защищалась диссертация на, в институте. Очень сложно было найти оппонентов, потому что нет людей, которые были бы специалисты воли. Остался один и единственный, по-моему, на всю страну, профессора Иванников Вячеслав Андреевич, такой из Московского университета. Ну и вот у него книга есть по психологии воли. Правда, в Петербурге был еще такой Евгений Павлович Ильин. Он тоже очень много занимался волей. Но ныне здравствующий, вот, вот так вот, я бы сказал, только один такой известный ученый, как вот э, Иванников. Я объясняю это тем, что... От воли никогда не отказывались, но дело в том, что любые исследования имеют волновой процесс. Но пока не нашли что-то такое, я бы сказал, воли волевых процессах, в волевых качествах, что было бы интересно и было бы вот как-то связано с современными, современным состоянием психологической науки и современными большими проблемами. Так вот, я так полагаю, отсюда все вот. Но э, воля, я бы сказал, очень сложно устроена сама по себе. Есть, как бы можно говорить, уровень, который пониже, скажем, характерологические uh -huh. э, воли. Ну, например, дисциплинированность, инициативность, uh -huh. Uh -huh. Там, выдержка, самообладание. Это все как бы относится к волевым качествам. У них порядка там, ну, 15 насчитывает э, психология. Есть те как бы, составляющие, которые имеют отношение прежде всего, я бы сказал, к высшим функциям. Mm -hmm. это, это прежде всего мотивационные компоненты, потому что в основе воли все-таки находится мотивация человека. И чем сильнее мотив, тем сильнее воля. Еще даже вот в древних э, легендах, ну, в древнегреческих мифах mm -hmm. говорили, когда маленький Геракл, разговаривал, ну, его учитель был Хир, Хирон, по-моему, да. да. И Хирон говорил Гераху, ты должен хотеть, как боги. Бог захочет, гору поставить, Бог захочет, реку повернет. Если ты будешь хотеть, как смертный, ты ничего не добьешься. Поэтому в основе воли находятся мотивы, прежде всего. Мотивация человека. Но я хочу сказать, что есть еще волевые процессы, которые, вот их по иерархии сложно сказать, но они относятся к процессуальной стороне воли. Это, всего волевое усилие. Понимаете, я... человек хочет бросить курить. Да, он принимает решение, да, да. Но требуется волевое усилие его исполнить. Понимаете? Поэтому еще кроме мотивации, вот еще процессуальные весь вещи. Вот, это волевое усилие человека, но и кроме волевого усилия, еще как бы э, структуры сознания, вот такого более высокого порядка, я бы назвал, к ним относятся ценности человека, относятся смыслы, и поэтому принятие решения, например, оно все опосредуется, проходит через ценностную вот такую ценностную структуру человека, через смыслы человека, как бы оно, так сказать, вот через сито это через проходит и принятие решения, как бы так сказать, вот делать то или не делать, оно опосредуется вот этими структурами. Понимаете? Но на воле влияют еще эмоции. Что-то человек очень понравилось, поэтому естественно он принимает решение вот этого добиться. Но, например, мальчику может понравиться, когда он видит, скажем, вот наш выдающийся лыжник Бойшунов в последние зимние олимпиадах, как он практически все выигрывал и стоял там с этим с медалями, с этой мишкой, биндундуном. Да, так сказать, он стоял, и вот ты, ты смотришь, восхищаешься ним. То же самое может испытывать подросток. Он становится для него образцом. Знаете? то есть вот, вот эти отношения они чрезвычайно сложны и что является ведущим здесь вот, что запустит волевой процесс это сложно сказать это всегда очень индивидуально. вот это как раз то с чем да. та сложность с которой чаще всего сталкиваются люди ну скажем так находящиеся в период становления угу. или там, формирования своего характера да. мотив может быть есть а вот процессуальная часть когда нужно этот мотив как-то воплотить в жизнь, да. она часто страдает, очень часто. И в этом э, смысле какого-то вот такого энергетического импульса не хватает. Mm -hmm. Вот что нужно сделать для того, чтобы он появился? Да, это сложный вопрос. Это вопрос такой, так сказать, это же неповаренная книга, где там все рецепты написаны. Поэтому это все очень индивидуально. Вообще сам волевой акт, он по по, как бы по структуре содержать на он во многом интеллектуальное действие человек должен как бы сначала поставить для себя цель Понимаете? цель может быть разная она может быть ближайшая может быть отдаленная но конечно воля включается в большей степени для решения отдаленной цели скажем успешно закончить университет получить специальность, стать профессионалом, но неважно я говорю, например, учебная деятельность или в спорте, например, стать мастером спорта, выступать на чемпионатах России и, конечно, вот, желательно чемпионатах мира, олимпийских играх и так далее. Но это цель. Когда цель поставил, дальше сказать что? Человек обдумывает, что делать для этого. То есть создают программу достижения цели. То есть это фактически все интеллектуальные действия. Uh -huh. Включены мыслительные процессы, анализа, синтеза, обобщения так сказать, и так далее. Вот. То есть это программа. программа разрабатывается. Еще, сказать. Вот. Далее сказать, ну, должно быть принятие решения. И мотивы взвешиваются. Знаете, вот, э, принятие решения это не какой-то один мотив, это совокупность разных мотивов. Знаете, э, э, мотива одного не бывает, как правило, это совокупность. И вот эта мотивация, как совокупность, она начинает действовать на человека. А может и не действовать. Бывает борьба мотивов. Знаете, мама, скажем, подростку говорит, вот ты не сможешь, ты там хилый, слабый, т.д. т.п. Это он, мотив, который мама навязывает. А он хочет быть. И вот тут борьба мотивов перед принятием решения. Понимаете? Борьбы мотив может не быть, если какой-то мотив очень сильный. Понимаете? А бывает борьба мотивов вот в жизни. много раз бывает. Сталкиваешься с тем, что человек не может принять решение. Ну, представьте себе, человек работает на заводе, например, рабочий. Получает хорошую зарплату. Двое детей у него, все, воспитывает. Но открывается новая специальность, например, какая-то такая. Если он ее освоит, он будет получать в два раза больше зарплаты. Но чтобы ее освоить, он должен перейти на ученика, где зарплата очень низкая. Это учиться минимум год. А у него семья, которая рассчитывает на его уже обычную зарплату, что делать? Ну, вот и начинается борьба мотивов. Угу. Или вот у меня был парадоксальный случай такой, конечно, может, это ну, о таких вещах не говорят. Пришла женщина консультироваться. Двое детей. Все они э, одному ребенку там два года, а другому ребенку пять лет. Все они ребенок младший, там, по-моему, ясли у нее, а э, другой в детский сад ходит. Муж хорошо зарабатывает, обеспеченный. Но как получает зарплату два раза в неделю? То есть два раза в месяц он ее бьет. И она уже, видимо, до того дотерпелась, что пришла к психологу и говорит, как, что мне дальше делать? Если я уйду от мужа, моя э, зарплата как педагога в детском саду будет низкая. Я не смогу обеспечить детей. Потом я должна куда-то съехать на съемную квартиру. И здесь я тоже не могу оставаться, с ним жить. Что, что, что делать-то? Mm -hmm. Понимаете? Понимаете? Вот борьба мотивов. Понимаете? Поэтому есть какой-то очень сильный мотив, там вообще никакой борьбы нет. Вот. Ну хорошо, человек принял решение. Причем бывает решение годами длятся. Вот, какое решение принять, что делать. Поэтому вот эти борьба мотива часто провоцирует невротические состояния человека. Но решение принято. А теперь оно должно быть исполнено. Ну, возьмем просто способ курения. Человек принимает решение бросить курить. Все. Берет пачку, это много раз рассказывает, выбрас на помойку. Час проходит, два, начинается некая такая тяга, типа обси... начало обстиненции. <со> <со> <со> <со> тянет человек, вот он мучается, мучается. Идет, наконец, к соседу. Сосед говорит, ну, дал покурить одну, но ну, ну, все же, не возьмешь пачку. Покурил, перевел дух, так сказать, через некоторое время опять. И мне некоторые рассказывают, что иду на помойку ищу свою пачку, чтобы закурить. Эти решение должно быть исполнено, но исполнить его очень тяжело. Вот тут Знаете, как раз воля очень сильная. Да, воля нужна. здесь вот проявляется. Поэтому э, вот я студентам своим говорю. Почему еще бывает такая ситуация, человек принял решение, а возвращается к прежнему варианту. А вот так, может, лучше было бы. И получается два шага вперед, один шаг назад. Или наоборот, один шаг вперед, два шага назад. И вот он все равно как бы принял решение, понимаете, а, сказать, и уже исполняет его, а все равно возвращается к прежнему варианту. И поэтому для того, чтобы все получилось хорошо, так сказать, и он добился -то той цели, то он должен полностью вложиться в принятое решение, полностью, без остатка. Тогда он, у него все получится. А если так он будет туда-сюда, так сказать, до конца, а, скажем, возвращаться к старому, а может так было лучше, а может, это, знаете, тогда ничего у него может не получиться. Да. Вот поэтому принятое решение, оно должно быть исполнено. Фраза же есть такая, отбросьте всякие сомнения, когда идете к цели. Ну да, тут, конечно, так сказать. Вот... Еще хорошая метафора есть на этот счет. Я прочитала ее в какой-то книге. Угу. Цель – это маяк, угу. человек плывет в лодке, а воля – это весла, которыми он к этому тут... маяку плывет. Конечно, да. Воля – да, это весла. Поэтому у нас много в жизни, у нас практически все базируется на воле. Утром встать, когда ты уставший, там больной бывает, это uh -huh. тоже вот, требуется воля. Функционировать весь день, решать какие-то проблемы жизненные, это тоже воля. Конечно, есть импульсивные действия. Вдруг мол, слышал шум, повернулись, это импульсивное действие. Uh -huh. И, скажем, дома сидишь, вдруг какой-то звук за окном, ты посмотрел, это импульсивное действие. Это воли не, нет. не волевое. Не волевое. Воля — прежде всего сознание человека. Наличие Сов... какого-то конфликта, наверное, еще в том числе внутреннего. А, не обязательно. Когда тебе Внутри... нужно решить что-то, да, какой-то. Внутренний проблемы. конфликт, да, он может быть. И ты должен решить. Может и внешний конфликт быть, и, скажем, вот, межличностный конфликт быть, и внутриличностный конфликт. В любом случае, ты принимаешь решение. Даже да. в случае внутриличностного конфликта. Поступить так или по-другому, принять это или не принять, и так далее, и так далее. И межличностный конфликт требует, скажем, э, воли. Ну, например, э, ну, скажем, ситуация, когда конфликт между сотрудниками. И ты участник этого конфликта. И ты знаешь, что если, скажем, э, дальше будет продолжаться вот это постконфликтное состояние э, в этой группе, и оно ни к чему хорошему не приведет. Оно только усиливаться будет. Поэтому ты, можешь, ты принимаешь осознанное решение пойти извиниться. Понимаете? <связывая> Это болевое действие. Оно касается тебя, потому что ты, скажем, этот нежличностный конфликт ты ликвидируешь. Конечно, сразу тогда более того самооценка в этих случаях даже повышается у человека, потому вот, что да. поднялся над своими вот этими э -э особенностями личностными Поднялся. И формируется такой опыт, да? Я смог да, вот да, этот конечно. собраться, я смог да. всю энергию направить конечно. в одно тело, я поверил в себя. Вот скажите, что да. воля – это еще все-таки компонент внутренней свободы, и доверие к себе должен присутствовать. Конечно. И получается, что если человек, находясь в конфликте, ну, допустим, вот мы говорим внутренний конфликт, mm -hmm. я когда утром встаю, я просто встаю, знаю, что мне надо встать. Это простое действие, да, волевое. Ну да. А когда я... Не хочу вставать, и мне нужно собрать волю для того, чтобы встать, mm -hmm. потому что я накануне там ползно лег, или не выспался, или болею, но я понимаю, что мне нужно встать. Вот это уже более сложное волевое Конечно, действие. Да. И оно требует как раз вот это небольшой, но все-таки победы над собой. И получается, я правильно ли вас mm -hmm. поняла, что если мы вот в этом внутреннем конфликте борьбы с собой а, остаемся в нерешительности, да, ну, в случае с вставанием mm -hmm. там, Повалялись, опоздали туда, mm -hmm. и здесь не достигли цели, и вот этот внутренний конфликт не решили. А если мы решаем этот внутренний конфликт и идем туда, куда нам надо, то мы становимся чуть-чуть взрослее, как будто бы это точка роста да, личностного еще происходит. Так Можно ведь? и так трактовать, конечно. Но внутренний конфликт тут как-то ну, больше... Ну, это постоянно же мы да, решаем да, свой внутренний. Ну... Всегда выбор делаем. Но Очень ситуация выбрана, может, не конфликт. Ну... Ну, если рассматривать конфликт с точки зрения двигателя, вообще развития, ну, конфликт таковой? больше все-таки к медицине внутренней отдает, а, как, ага. как бы основы а, некоторых реактивных и невротических состояний. Это вот выбор. Ты можешь валяться угу. там, в кровати, а можешь встать и пойти. Угу. И еще здесь очень важный аспект – это принятие ответственности. Это, это очень важный момент, поэтому принятие ответственности за себя, за а, окружение ближайшей, семью, там, за, а, скажем, за участок какой-то отвечаешь – это очень важно. Mm -hmm. Поэтому м, принятие ответственности, оно как раз вот стимулирует волю, mm -hmm. заставляет э, тебя действовать, без этого никак нельзя. Понимаете? Поэтому и отсюда принятие ответственности и чревато часто бывает всякими психосоматическими нарушениями. Поэтому не случайно, что у руководителей э, чаще бывает э, нарушение сердечно-сосудистой системы, всяких, так сказать, угу, вот этих угу. патологий. Потому что принимает ответственность. Угу. И выбор для, все время, выбор постоянно. Существе, да? Да. А вот я еще слышала такую точку зрения, что, говоря про лень, как противоположности угу. воли, да, а, ш, ту точка зрения, что лень, не просто лень, а как бы сигнал о том, что, наверное, тебе не надо туда идти, поэтому так ярко проявляется лень. Вот у вас какое отношение к этому? Интересно, вы хорошее состояние, так сказать. Дело в том, что лень – это состояние психическое, состояние какого-то условного комфорта, ну не только условного комфорта, вот. И пребывание в этом комфорте – это, в общем-то, актуализируется в виде лени. Uh -huh. Лени – это очень типично. Она типична для всех. Домашнее животное лежит, так сказать, он не хочет ничего делать. Человек такой же. Не случайно же очень многие изобретения в области кухни были сделаны ленивыми мужчинами. Конечно. Упрощение процесса, конечно, да, ввиду. чтобы, э, скажем, мужчина э, талантливый, чтобы не мыть посуду, например, придумает посуду мощную, mm -hmm. машину, правильно? Mm -hmm. Много, все это придумано не женщинами, а мужчинами, заметьте которые ленились это делать. Понимаете? То есть в, это, в этой ситуации лень стала мотивом для Конечно, того, чтобы да. развить процесс Конечно, как заинтересовал, как вот сделать, понимаете. Ну, может быть, не только какие-то одинокие мужчины, для любимой жены он старался, чтобы она вот мучается, что стирает там это, или посуду моет, проводя полдня на кухне, например, детей кормит, так сказать, все. Mm -hmm. Вот он придумал для нее. Я не помню авторов стиральных машин mm -hmm. этих посудомоечек. Памятник бы поставила. Да, понимаете, поэтому, естественно, вот это связано во многом и как раз с этим состоянием. Ну вот ленью, конечно, но полениться надо-надо это вам любой психолог скажет и часто лень как мы ее понимаем является отражением э, усталости и утомленности человека Понимаете? если все время валяться то то на, на каком-то этапе человеку это надоедает вот я вспоминаю книгу одно читал типа угрюм реки забыл uh -huh. название и э, какой-то там мастер Рабочий, который в шахтах работал, э, при хозяине сказал, что вот мне бы месяц отлежаться. Он не смог это сделать. Тот сказал, все, будешь лежать. Вставать только, вот по нужде, что называется, поесть, туалет и все прочее. Остальное все время лежи. Он не смог это сделать. По-моему, на третьей неделе он же встал, нет, не могу. Поэтому даже у любого человека все на каком-то этапе его начинается внутреннее выражение, что нужно что-то делать. Вот, понимаете. Угу. Хотя тот волшебный пендель, который он может получить внутренний или внешний, э, трудно сказать, будет у него. Он его, э, вот. э, ну, мне как-то вот мои э, практики жизненные ленивые люди особо не встречались потому что преподаватели все они трудяги во первых раз ну студенты бывают ленивые но вопрос когда начинаешь копаться кстати ни один не обращался по поводу своей линии ни один вот ну, а по поводу прокрастинации обращались? Да, многие преподаватели, целый ряд преподавателей, ну, знакомые преподаватели, многие это прокрастинаторы. Все на последний момент вставляют. А вот это как связано с чем это, это связано с тем, связано? что перегружены очень преподаватели. Mm -hmm. То есть, получается, ну, если студенты задают вопрос про прокрастинацию, они часто такой вопрос да, задают, да? да? То есть, получается, что им нужно посмотреть, где mm -hmm. они перегружаются, где есть возможность да, скорректировать, вполне, да? да. Это <как> нужно не только студенты, но и преподаватели, mm -hmm. это, так сказать, это среда знакомая. Редко кто заранее все делает, вот готовится все, чаще всего последние, ну, ближе к, к началу что-то делают. Я знаю несколько человек, mm -hmm. Которые не скрывают, говорят, что я в последний день все сделаю. Потому что мне до этого полно всяких проблем, которые я должен решить там, то сделать, другое сделать, третье, третье. Получается, если они так говорят я, то, я сделаю это в последний день, то есть, скорее всего, подразумевается, что у них уже есть опыт работы в последний день, ну, они ну, к этому относятся конечно, спокойно, конечно, для них да. это не является каким-то дестабилизирующим эмоциональным фактором. Абсолютно точно, да. То есть уже опыт такой есть, он наработан. В голове уже примерно схема того, что нужно сделать, откуда взять, скажем, этот материал, как его оформить. То есть это уже есть uh -huh. определенный опыт. Как правило, вот такими прокрастинаторами бывают уже опытные люди, уже, uh -huh. которые не хотят э, заранее все делать, мучиться. Вот. Ну и больше это, в общем-то, люди среднего и старшего поколения. Uh -huh. Среди Но молодые обычно дела, они студенты не успевают чувствовать. А вот когда речь идет уже о процессе, то есть у нас уже есть мотив, нам нужно процессуально как-то продвигаться туда. Разница в словах усилие и насилие. Вот где заканчиваются усилия для того, чтобы чего-то добиться, и начинается насилие над собой. Ну, я хочу сказать, что дело в том, что если ты согласен с внешним мотиватором, будем так говорить, стимулом, мотиватором. С целью, условно говоря. Нет, да? если тебя вот заставляет сделать что-то. Ну, что скажем, руководство это? заставляет тебя что-то сделать. Все, поняла. Да. Угу. Человек может принимать насилие, а как насилие, а может нет. Дело в том, что если я согласен, то, что это необходимо сделать, угу. это не будет насилие. Это усилие. Это усилие, я делаю угу. это сделать. А если я не согласен с этим, это будет, конечно, да. И Это вот внутреннее. На... Сопротивление, сказать, сопротивление такое, да? Да. То есть да. это недопустимо для себя. Это травматично. Ну, дело в том, что мы многие вещи делаем, которые мы не хотим делать. Мы вынуждены делать. Потому что э, твоя профессия, или, там, то, что записано в твоем этим, э, то, что ты должен делать, предполагает, что ты вроде бы как бы это и должен. А вот важно. я правильно понимаю, вот здесь вот такой mm -hmm. есть нюансик, что mm -hmm. а, вот вы очень хорошо объяснили усилия и насилие. Для меня, я сейчас услышала, что в насилии это то же самое, что усилие, только там есть отрицательный эмоциональный компонент. Конечно, да. И получается, если мы вынуждены делать какую-то работу mm -hmm. по инструкции, которую мы не можем не делать, и для этого нам нужно усилия приложить, mm -hmm. а мы это ну как давлеющее сверху а и нет. не нужно не нравится нам воспринимающий, как воспринимаем как насилие то получается что мы осознанно опять таки с помощью воли должны вот этот эмоциональный компонент нивелировать в ну, этой абсолютно ситуации точно, да. абсолютно да, точно абсолютно да и воспринимать это просто как должное как должное да либо меняй этот самый внешний мотиватор и еще mm -hmm. другое место где вот этого да где этого не будет где mm -hmm. ты да, где тебе будет комфортнее где ты э, будешь Всем по-другому воспринимать. Mm -hmm. Но я не думаю, чтобы везде было так, как, э, как, как в шоколаде, так, да, да, да, так как да, да. говорится. Вряд ли. Так сказать. Но есть, конечно, места, где человек настолько комфортно вот, в своей деятельности. где, ну, я, я знаю, mm -hmm. я уже говорить не буду, где человек говорит, вот самое лучшее место, где я работаю, я работаю здесь. Это как раз по мне. Да. Вот, смотрите, поскольку мы с вами начали разговор о том, что сейчас вот вообще даже в сленге, вот просто в разговорной речи, угу. слово «воля» встречается невероятно редко. Вот когда угу. я была подростком или там молодой женщиной, угу. вот, вот это слово встречалось чаще. У меня с точки зрения внешнего мотиватора родители mm -hmm. очень часто звучало, тренеры об этом говорили, надо быть волевым человеком, нужно развивать. Сейчас это вообще не звучит. Вот mm -hmm. вы чувствуете какую-то разницу в том поколении, которое меняется, приходит на смену, что там волевой компонент как-то меньше присутствует, и там э, больше пускается на самотек, на возможность, вот как есть, так и есть, что воля-неволя все одно. Есть или Да, мне это, это заметно, да. Угу. Я хочу сказать, только в видах деятельности, где э, требуется исполнение, жесткое исполнение, скажем, вот, ну, в спорте, например, угу. то однозначно, так сказать, это, это военная, военная, скажем, армия, угу. все структуры такие, вот, где связаны силовые структуры, где это жестко, сказать, там, конечно, это... Воля на передний, mm -hmm. часто на передний план выходит. Ну и сами представьте, солдат бежит э, с оружием в атаку. В любой момент его могут убить. Это, конечно, воля должна быть. Mm -hmm. Он боится, но преодолевать преодолевает свой страх, чтобы идти в атаку. Не зря в годы войны там 100 грамм наливали, так сказать, чтобы... Первый вот, шок э, снять. Снять mm -hmm. вот этот вот страх. Понятно, так сказать. Сейчас нет у нас, как бы, сама система, сейчас, как бы, если говорить по вузовской системе, она более либеральной стала по отношению к студентам, это раз. Во-вторых, для вузов деньги нужны, и поэтому... Если раньше, скажем, на, у нас на факультете психологии например, поступало 50 человек, половину только заканчивала, остальные не отчисляли. Сейчас это такого нет, очень сложно очистить студента, которые приносят деньги э, в ВУЗ, понимаете? И поэтому старается администрация, как бы, так сказать, вот, чтобы индивидуально работали с такими студентами, mm -hmm. Mm -hmm. Это вот такая ситуация. Ну, и это, естественно, вот, проявляется в определенном либерализме стороны преподавателей, ну, и как в самой системе, так сказать, она более либеральная. И, естественно, вот требования к воле, когда нужно заставить сидеть, человек должен заставить сидеть, чтобы работать. Вот. Здесь, то есть, заниматься много. Сейчас это проявляется в меньшей степени. Вот. Ну, я не знаю, это я не, не думаю, что это лучшая, как бы вот лучшие ситуации для качественного образования. Ну, мы с вами начали как раз с того, что угу. воля является высшей психической функцией. Да, конечно, Соответственно, да. она требует ну, достаточно серьезного уровня развития когнитивных всех. Да, да. Ну, Конечно, в том числе, да. Да? И, и мы же не можем опять не говорить о том, что воля на, ну, очень тесно коррелируется с ответственностью. Конечно. Если человек не может ответственность взять на себя, он никогда не сможет проявить свою волю. Это вот одно из другого истекает, причинно-следственную связь. Да? Конечно. То да. есть мы опять все время, вот очень часто разго, раз, разговаривая о каких-то психологических особенностях, мы очень часто упираемся в то, что все-таки во главе угла стоит возможность осознать себя и принять ответственность за свою жизнь. Это абсолютно верно, вы говорите, потому что осознание себя оно чрезвычайно важно. Ну и если мы будем рассматривать те, я бы сказал, структуры, которые отвечают за это, волевые акты, то здесь вот... Вот самый простой мотив – это желание. Угу. Ребенок говорит, скажем, человек говорит, хочу мороженого, хочу кофе. Это желание, оно здесь волевого компонента угу. нет. Как только воля добавилась к желанию, вот этот мотив усложняется, он становится стремлением. Хочу кофе, встал и пошел это уже стремление без такой связки не получается ничего хочу кофе а денег нет пошел заработал. да конечно да то есть это уже У -у -у. вот так вот и так происходит все усложнение усложнение то сказать вот самые сложные мотивы и самые сильные это мотивы высшего порядка убеждения человека человек за убеждение шел на плаху его сжигали паровоза в гражданскую войну угу. как сергей Лазон, например угу. и еще более сложно это мировоззрение картина мира которая в твоей голове вот это все вместе влияет на твою волю угу. но возникает вопрос а как вот это все вот это развивается естественный вопрос понимаете? и понятно развивается если ты живешь в сложных условиях то есть э, экстремальных условиях и конечно, воли в этих случаях развивается спортсмены волевые, как правило, все военные, как правило, волевые и всегда можно отличить отставника военного, например, от такого обычного пенсионера, например. видно, он все время держит себя подтянутый, вот. Воля развивается В повседневной жизни, развитие воли как бы усложнено. Но э, эффективна бывает так называемая практика малых крепостей. То есть ты постепенно берешь одну крепость за да. другую, понимаете? И может наступить такой момент, когда нужно взять большую крепость. Но если ты не подготовлен, ты не возьмешь. Угу. А малые крепости – это ведь выполнение обычных так сказать, бытовых действий которые ты должен всегда сделать, элементарных бытовых действий, например, та же самая, ну даже не элементарная, например, зарядка, э -э, чистку, бухов, так сказать, и так далее, и так далее. Обычная mm -hmm. гигиена тоже развивает человек, как ни странно, может показаться. Понимаете? Вот. Ну и, наконец, э -э, очень важный момент. Э -э то, что ты принял решение, скажем, но ну, ты должен завершить обязательно. Ты взял, взялся читать книгу, ты должен ее дочитать. Десять должно быть закончено, исполнено uh -huh, до конца. Uh -huh. это, тогда только это развивает. Вот эта вот практика взятия малых крепостей, uh -huh. потом, так сказать, как бы поглаживание себя, что да, я вот все делаю, молодец я, и исполнение до конца. Дочитываешь, доделываешь стараюсь сделать все было очень хорошо. Угу. Да, вот это все развивает волю. Да. В одной из книг про волю я прочитала, ну, скажем так, некая такая инструкция для людей, у которых воля не находится на очень высоком уровне развития, да, сформированности ну, скажем так, пошаговая инструкция, как облегчить себе вот этот самый вот эти вот шаги для того, чтобы прийти в итоге к результату. И я бы хотела вот, чтобы вы прокомментировали со своей точки зрения эти шаги. Вот, допустим, автор пишет, что а, важное решение Лучше принимать, когда ты ну, Скажем так, выспался Или когда ты не устал в конце дня А вот в таком хорошем, трезвом Бодром состоянии Абсолютно верно угу. да, То есть ты должен включить голову Утро вечером, мудренее абсолютно, ты должен быть не уставший, чтобы вот это вот состояние у тебя было нормальным, будем так говорить. Угу. Конечно, когда ты усталый, и когда эмоции, как правило, эмоциональная сфера, уровень активации эмоциональной сферы пониженный, в общем-то, чаще всего при этих пониженные уровне такой активации доминирует отрицать накрашенное состояние, поэтому принятие решения будет неадекватно. Угу. Можно сделать время? либо ошибку, либо завязнуть в том, что да. ты не спримешь решение. Конечно. Следующее интересное, ну как бы пожелание, это то, что принятие волевого решения должно будет происходить на сытый желудок. На сытый желудок. Да. Я бы не сказал. Нет. А вот мне кажется, Жел... творчество голодноватым должно быть, да, немножко? Ну, да, вот у меня есть один знакомый, выдающийся профессор, психолог. Он, mm -hmm. если у него предстоит какое-то выступление, ну, uh -huh. скажем, на конференции, скажем, или перед студентами своим докладом, он не завтракает. Он, ну, пьет чай, там, воду, он ест только после... вечером. То есть, сыты, вот, голова была. Он не да? Конечно, да. Mm -hmm. Сытый... Mm -hmm. Кровь от головы, как uh -huh. он говорит. Ну, конечно, сытый человек, по-иному мыслит. Uh -huh. да. Его, как бы, в общем-то, сильно все устраивает в этот ну, момент, конечно, когда он да, сыт. Абсолютно. И это не является мотивом для достижения чего-то. Ну, Хорошо, следующий. Это вот мы развенчали. Подсознание помогает воле. Как вы к этому относитесь? Сложно сказать. Здесь нет однозначного понимания. Что подсознание? Конечно, если с позиции Фрейда, то подсознание, скажем, это, ну, относится к одной из структур эго человека. Понимаете? Вообще суперэго – это вообще, как, в принципе, волевые действия. Когда ты заставляешь себя действовать то, делать то, другое, третье. Это некая уздечка на твоих, так сказать, вот… Э -э -э -э -э биологически, скажем, ориентированных мотивах, например. Uh -huh. Поэтому оно помогает, но мы не чувствуем, не знаем, как. Uh -huh. да. Поэтому помогает, нет, как как... Бы... однозначно не скажешь. Да. Что... Опорных точек нет, ну, вот, конечно, на которые что можно... мы могли uh -huh. сказать, что да. Но помогает, несомненно. Uh -huh. Есть следующий компонент о том, что если нужно принять какое-то решение, нужно посоветоваться с семьей или с сокрушением. То есть насколько они влияют на наши углевые а, решения? Это сложный вопрос, потому что отношения в, себе, в семье не всегда гармоничны бывают. Это раз. Угу. Вот. И какие-то решения человек может принимать совершенно самостоятельно, неся ответственность за них, конечно. Но в некоторых решениях, каких-то судьбоносных, конечно, семья тут обязательно должна... Угу. Участвовать. Ну, какие-то элементарные решения, скажем, вот ну, купить пиджак или не купить пиджак? Человек сам может решить? Или обувь купить не купить, например. А вот в этой части еще существует такая категория людей, которые свои действия обязательно сверяются окружающими. То есть, вот да. как ты считаешь? Мне Кантаре. это идет, мне это купить, как ты считаешь? Мне вот туда съездить, как ты считаешь? Вот это вот, это, это что, вот эти сомнения, это куда? Это бывает по-разному. Бывает, человек уже принял решение, ему нужно подкрепление. Подтверждение. Да, mm -hmm. подкрепление. Вот, и не бывает так, чтобы он без принятого решения, чтобы решение возникло только в этой среде, скажем, mm -hmm. в семье. Ну, бывает и так, конечно. Но в основном уже заранее какое-то решение принято было. Нужно подкрепление, да. Вот следующий пункт мне кажется вполне таким вот э, приемлемым. Решение принять проще, если вы берете на себя обязательства перед кем-то. Внешний мотиватор, мотивация она значима для человека бывает. Э, человек говорит вот если вот я могу это делать, но лучше чтобы это вот э, кто-то еще мне подкрепил uh -huh. это дело. Вот для него я тут вот, вот, вот для себя и для него сделал. То есть не хватает мотивации. Поэтому вот внешний мотиватор, который дополнительная внешняя uh -huh. мотивация, она усиливает, конечно, достижение, ну, актуализирует волю в большей степени. Uh -huh. когда, ну, например, ведь мы видим много примеров, когда юноша или девушка, особенно девушке заметно, как они стараются ну, как бы, сказать, выглядеть лучше для этого юноши. Они начинают ходить, скажем, заниматься фитнес, в общем-то, особо следить за собой. То есть, короче говоря, мы видим вот такое, то есть это внешний мотив, который усиливает, внутренний. Ну, иногда такая поддержка нужна, особенно детям, ну и взрослым. Всякие бывает. ведь принятие решения – дело непростое. И понятно, что особенно на первых порах поддержка бы такая вот да, внешнего мотиватора ну, не помешала. Конечно, да. Человек, когда сомневается, еще вот, очень важно э, помочь ему <coughs> преодолеть сомнения в этом плане. Я всегда удивляюсь, как женщины выбирают помаду, так сказать вот столько разновидностей этой помады, причем разных этих э, э, фирм и так много. Как вот выбрать туда? Даже не представляю, как, чем руководствуется девушка, выбирает тульную помаду, избегаются глаза. Об этом книге целое написано, что вы. Как выбрать помаду? Да, совершенно верно. Следующий пункт мне нравится. Например, вот если человек знает, что ему предстоит поучаствовать в каком-то акте, в котором его позиции не очень сильные. Угу. ну, допустим, будет завтра собрание коллектива, угу. точно будет какой-то конфликт, и я не, улюб... не люблю конфликтовать. Вот человек может к этой ситуации заранее подготовиться, чтобы проявить себя на следующий день ну, в самом лучшем свете для себя, в первую угу. очередь. Есть такой момент? Ну, конечно, здесь не просто все. Uh -huh. Uh -huh. некоторые руководства правила молчания золота слова серебро что называется есть люди которые конформисты я солженицына uh -huh. не читал но не одобряю я uh -huh. не читал но не одобряю uh -huh. есть, это был период такой uh -huh. например есть люди нон-конформисты которые невзирая ни на что будут доказывать свою точку зрения сказать, даже если она не права не правы, uh -huh. но в основном конечно если какие-то решения здравые, то в основном люди поддерживают. Понимаете? Если и так э, нездравые, такие, которые популистские, там, противоречащие, скажем, вот, э, убеждениям человека. То разные формы есть э, сопротивления, вплоть до того, что просто человек не выполняет и все. Угу, и делает угу. плохо. То волевые люди сами стараются угу. которые менее волевые больше зависимые они стараются на кого-то переложить свою проблему и это часто так бывает вот угу. и к этому нужно ну как сказать этого нужно учить э, людей чтобы они принимали решения самостоятельно брали на себя ответственность и ставить его такие условия где он стал, принимал на себя ответственность ну например даже в ну, позиции, так сказать, знаменитой методики, скажем, девушка и вышла замуж за мужчину, ну, скажем, юношу, примерно одного возраста. И чтобы он социально побыстрее созрел, например, то она в позиции детской ставит его в позицию родителя, понимаете, вот надо деньги зарабатывать, надо думать о семье, надо, чтобы я была красивой. Становится Это, внешним мотиватором. Да, то есть она его активизирует, этого мужчину. Поэтому, то есть она его нагружает ответственностью за семью, за себя, за все, все действия. И пости, происходит постепенное принятие мужчины этой ответственности. Поэтому он начинает отвечать становится быстро догонять взрослый уровень. И вот здесь мы с вами очень интересные фазы затронули фазу, когда родители сейчас, ну, я не могу за всех, но вот те, которые ко мне приходят, рассказывают о своих ситуациях, не учат ребенка ответственности. Вот это твой участок, ты за это отвечаешь, да. вот это только твое. Ну, то есть вот прям зонированная ответственность буквально с ранних самых лет. Да, это большой минус воспитания детей. Мы воспитываем инфантильных. Они только, может, такие дети часа к 30 годам только дозревают. Это плохо. Это уже поздновато. Поздновато. Девушка, так сказать, она уже мать, у нее есть дети, а муж еще маленький, за ним ухаживать приходится. И получается, женщина себя несет, берет еще и функции, которые ей не свойственны заботы помимо заботы о семье как таковой потому что она ключевая фигура еще заботы о мальчике помимо этого ребенка есть еще другой взрослый это uh -huh. проблема uh -huh. которая современная проблема ну жизнь она изменилась в ней больше комфорта естественно поэтому родители стараются так чтобы мне было тяжело чтобы тебе было легче это не факт. Это неправильно. Mm -hmm. Mm -hmm. Ребенок должен иметь ответственность и отвечать за как бы участок, который ему поручен. И вы знаете, в этом плане наверное, дети являются очень благодарным пластилином, я бы сказала, Конечно, в этом смысле. Да. Потому что я разговаривала со специалистом по детским нарушениям речевого развития у детей. Mm -hmm. Они говорят о том, что если ребенка извлекают из обычной, но Скажем так, не полезны для него среды, где mm -hmm. родители молчат, где много наказаний, контроля, школы там, или детского сада, заданий. Mm -hmm. Ну, не, не, мало творчества mm -hmm. и возможности проявить себя как маленький человечек уже, вот mm -hmm. прям настоящий. И погружают в совершенно старорежимную, что называется, среду к бабушкам в деревнях, где нужно кроликам собрать траву, mm. где нужно, где нет телевизора, в общем-то, где нужно там сходить за водой с бабушкой, полить и так далее. Ребенок совершенно быстро, в течение очень короткого времени, иногда лета, догоняет все вот эти вот фазы, которые он должен был пройти, став в своем возрасте вот, и, и, иметь такую вот долю ответственности за себя. Конечно, абсолютно правильно, но если нет деревни, то, естественно, надо дома делать. Да? Да. Это же дома mm -hmm. полно чего нужно делать. Помогать матери, например, всяких mm -hmm. там, уборки, например, сказать, и там какие-то, так сказать, ну, там, магазин сходить, например, ребенку там купить хлеб, опять то же самое. Mm -hmm. это... Ну, а, соответственно, все с вами кружится вокруг осознания себя и ну, ответственности конечно, как матери, воля. как родителя в том конечно, числе. Конечно, да, mm -hmm. конечно, так сказать. Поэтому воля – это и есть то, что мы называем, она прежде всего осознанная, осознанное действие. Не воля неосознанная, а воля, она всегда осознанная. И поэтому тут угу. очень просто и понятно, с одной стороны. Да, и любое волевое действие заканчивается тем, что человек, а, достигает результата, да, угу. и при этом он, ну, у него подрастает вот та самая самость. То есть в любом случае два... Самооценка его Самооценка, меняется, да. конечно, да. Он человек, который сам себя создает. Угу. Такие люди, таких людей очень много, которые сами себя, фактически с нуля, будем так говорить, создают сами себя. Понимаете, таких людей очень много. Самоактуализирующаяся угу. личность, как это вот в концепции Маслоу. Угу. Самоактуализирующийся человек. И поэтому э, воля, она помогает в самоактуализации. Хочешь что-то добиться, проявляя усилия. Это однозначно. И Без что, этого не бывает. Да, и что здесь важно еще, вот самоактуализация, это же верхушка пирамиды mm. Маслова. А, часто очень я сталкиваюсь с тем, что люди, находящиеся, ну, буквально на нижней, ну, на второй, mm. допустим, от, ниж, от нижнего, нижней части пирамиды, хотят самоактуализацию попасть, ну, в течение, там, вот так вот. То есть понятно, что для этого нужно вот те самыми волевыми усилиями пройти каждую из этих ступенек, освоить ее, и потом только идти дальше, на следующую, так? Ну, не совсем так, конечно. У -у -у. Дело в том, что э -э, исследования показывают, что человек может скакнуть как сразу вверх. Ну, да. Расскажите, как да, это Да, очень просто. Быть. Девушка, которая, как бы, так сказать, вот, будем возьмем, очень полно по, по ящику показывает, например, фильмы, ну, такие типичные фильмы, э когда девушка из деревни вдруг вышла замуж за, э, ну скажем, покорила миллиар, миллионера, и вдруг она у нее все сразу. Ну, это, это та кино, самая сказка. Ну, сказ, сказки, ситуация, да, конечно. вот сказки, да. Эффект ну, Золушки. Ну да, но ну, фильмы такие есть. Они просто так не бывают. Всегда какие-то элементы есть такое. Бывает это. А вы считаете, полезны такие фильмы показывать или смотреть? Ну, это... Они же формируют магичность мышления. Нет? Не обязательно, понимаете. Но ну, сказки, сказки тоже людям нужны. Нельзя уж все время, чтобы была реальная такая жизнь. Сказки тоже хочется. Без романтики сложно жить, жить. Понимаете? Угу. Поэтому и сказки нужны. И такая красивость. Про сказки старые, а это современные сказки. Эта сказка, она, ну, некоторые, так сказать, будирует некоторые, так сказать, вот такие чувства, что ли. Без, без чувств не бывает воли тоже, с одной стороны. Украшают. Эти чувства украшают волевые действия да, наших. Украшают, да? они стимулируют еще волевые действия человека. Но чтобы встать, выйти замуж за миллионера, нужно вот быть такой, такой, такой. И девушка предпринимает усилия, чтобы быть такой. Для этого много надо. Угу. А угу. Языки изучить, скажем, например фитнесе быть э, на высоте, там mm -hmm. много чего. Формы поведения, культуры, знать искусство, скажем. Как в Пигмалионе, собственно говоря. Да, конечно. Поэтому тут э, это может быть просто. очень мощным таким мотиватором, скажем, и целью мощной. Mm -hmm. Поэтому так. Итоге... Это, это же неплохо. Нет, это прекрасно. Конечно. Самое главное, что человек в итоге, если... Человек может про себя угу. сказать, да, я волевой человек, он, наверное, становится хозяином собственной жизни. И вот это, наверное, самый главный компонент, да? Ощущение, что ты хозяин собственной жизни. Ну да, это я с вами согласен, конечно. Хозяин собственной жизни. В большей степени это так, конечно. Но есть сопутствующие какие-то факторы, конечно. Социальная среда угу. определенная, условия, в которых вот человек развивается. Понимаете, ну... Ну, например, женщина живет, ну, скажем, человек живет в глухой деревне. А талант у него абсолютный слух у этого ребенка. Угу. Понимаете? Как получится? Родители не могут отвезти в Казань с пешкового. Да, как его применить в этой вот? деревне? И он угу. так вот в деревне вырастает с абсолютным слухом. Ну, он на гармошке будет хорошо играть. Понимаете? Угу. Будет там вот тоже очень хорошо, понимаете, вот. А так бы могут быть выдающимся музыкантам. Социальная среда. Угу. Поэтому, скажем, юноша или девушка, которая в секцию попадает, какой, ну ту же самую лыжную, он видит, что этот ребенок видит, что так сказать, ребята стараются побеждать, проявляют усилия, видно, как им тяжело. Ты этому тоже научаешься. Угу. Во многом ведь болевые качества развиваются под влиянием родителей. С значимой взрослость, например, отец для мальчика, мать, для девочки, они демонстрируют эти качества, то и ребенок старается. Это никто не отменяет, это всегда угу. так было. Угу. Поэтому и вот в тех ситуациях, вот где оказывается этот человек, там, если это требуется, у него это развивается. Угу. Поэтому это так всегда. Ну и, например, скажем, вот возьмем научную среду. Ты развиваешься лучше в социальной среде, ну, скажем, например, на кафедре, где хорошие ученые, где есть, кого разнятся, угу. да, вот ты смотришь, угу. как бы аспирант растет здесь. А угу. где это там? Не очень... Чем больше вариантов человек осознает, mm -hmm. видит, тем больше у него возможностей для выбора. Да? Ну, для того, конечно, чтобы да. будет подобран именно вот твой какой-то вариант. Подобрана помада, которую ты накрываешь губы. Хорошо. В заключении программы, все-таки, вот ваши рекомендации тому человеку, который нас смотрит, и который считает, что его волевые функции, его волевой компонент еще не на том уровне, на котором он бы хотел, чтобы быть. Ну, во-первых, тот человек должен осознать, чего он хочет. Первое. Угу. Вот. Это осознать, что хочешь, значит, ты, то есть ты должен знать свою цель. Дальше ты должен подумать, как ты это можешь цель достичь. Угу. То есть взвесить свои силы, свои возможности, наконец, свои ресурсы, вот мотор. Например, он имеет ресурс миллион, uh -huh. а другой мотор 500 тысяч uh -huh. километров. Ресурсы здесь свои, свои резервы психологические. Мы говорим uh -huh. об осознании, конечно, так сказать. Если все это как бы вот укладывается в достижение цели, то тогда ты должен думать о программе своей. Как ты будешь это дело делать, Понимаете? То есть как бы обстановку оценить и создать свою, все программу и начать действовать. Понимаете? И если ты программу создал, решение принял, ты должен его исполнять в любом случае. И только тогда ты сможешь достичь. Угу. Потому что если ты будешь плыть в этом направлении, будем говорить, двигаться в этом направлении, то у тебя появится и попутный ветер в виде тех ситуаций, которые будут слагаться в твою пользу. И ты будешь ускоряться, двигаться. Будут достижения, будут неудачи, но неудачи дают возможность усилить, найти новые решения. Да? Поэтому так это все. Угу. Это вот чисто сознательное действие. Если это в голове, будем так грубо угу. говоря, в голове сложно принять как бы так разобраться все вынести все на бумагу или расскажи человеку которому ты очень доверяешь с которым ты можешь посоветоваться все так сказать вот как бы через его как через его зеркало психологическое увидеть все угу. Знаете, на бумагу самим собой это не значит, что в, один, в одна часть ты все сделаешь, а может там какой-то срок пройдет, размышляешь по этому поводу. Ну и, естественно, все, продумаешь, продумываешь программу. Тогда получается. А если ничего не получается, приходи к психологу, он тебе поможет. Конечно, у нас профессиональные психологи, Мы знаем, что нужно делать. В каждом отдельном случае. Угу. Так, так. Мне понравилось, недавно я с одним психологом разговаривала, угу. и он сказал, что наша задача не столько помочь, сколько расширить свободу возможностей, да, да. увеличить вот этот поле свободы действий человека, который приходит. Это касается саморегуляции, да. Саморегуляции. Угу. Вот. Ну, регуляции, достижения цели, в том числе. Да, про попутный вечер, ветер вы здорово сказали. Это как про... Есть же поговорка о том, что э, корабль, если корабль не знает, куда плыть, у него никогда не будет попутного ветра. Ну да. Да. Поговорка спасибо есть. Спасибо большое, такая, да? да, спасибо. Очень много полезных знаний сегодня рассказали ну, вы. Хорошо. Я думаю, что тем, кто смотрит сегодня программу... Э, Наверное, понятно, что об этом говорит не просто наш гость, а профессор, да? это уровень экспертный, и как это говорят, человек знает, что говорит. И на собственном опыте жизненном, кстати говоря, тоже, потому что у вас за плечами очень серьезные волевые достижения, волевые, там, вообще жизненные достижения, соответственно, волевые усилия. Похвалить да, похвалите меня, Да-да-да, вы, вы живой <сих> пример того, как работает воля человека. Да? Mm -hmm. Спасибо вам большое oh, за беседу. Спасибо вам большое за то, что вы пришли, нашли mm -hmm. время. А, всем зрителям я хочу пожелать найти свой, свой попутный ветер, найти свой, свой маяк, которому грести со всей силы на веслах, добиваться своего и берегите себя. Всего вам хорошего.